Заходим в галерею, закрываем глаза и погнали! Вот эта фотография. Кнопочка подписаться внизу. Ну не зря я ее тут для вас создавал. Нажимайте, нажимайте на кнопку. Давайте посмотрим, что он гуглил. Кока-кола, срок годности. Влад вот такой человек, я вообще не понимаю, зачем ему это нужно, но зачем-то ему понадобился срок годности Кока-колы. Идем дальше. Так, у него есть запрос Рик и Морти смотреть. Ребята, кстати, напишите в комментариях, как вы относитесь к вселенной Рик и Морти. Потому что лично для меня эта вселенная великолепна. Я ее обожаю, я пересмотрел все сезоны по несколько раз. и следующую серию четвертого сезона пиши в комментариях как ты относишься к вселенной рик и мортик ой у него здесь много рик и мортик а? хотите прикол Влад а 4 когда-то гуглил рост моргенштерна что о 1 метр 85 сантиметров просто знаете. опа папочка финансы сбербанк что зайдем ладно погнали влад если что сорян пароль вводим добрый день владислав я еще не видел, сколько денег у Влада на карточке. но ну, мне кажется, на одной карточке где-то тысячи полторы долларов. И если у него есть в российских рублях, где-то... 120 в российских рублях. <связывая> Все, я опускаю... Г... <связывая> <связывая> у Влада на карточке оказалось 3000 долларов и 300 тысяч российских рублей. Причем одна из этих карточек привязана к Apple Pay. Интересно, а можно с iPhone? На iPhone через Apple Pay нельзя, к сожалению. Давайте зайдем на YouTube от лица канала А4, где 14 миллионов 600 тысяч подписчиков. И посмотрим, что Влад смотрел недавно. Так, подписочки. А, он подписан на ложку Ха-ха, офигеть! Майнкрафтер, красавцы. Так, у него какие-то музыкальные клипы. Потом он смотрел Орел и Решка Пхукет. Интересно. А, и кстати, он недавно, так же как и я, купил iPad Pro и смотрел ролик, как люди рисуют на iPad. Интересненько. Так, ну дальше ничего интересного нет. Закрываем это все, идем дальше. Кстати, у него скачано А4 колесо фортуны. Давайте сейчас подбросим монетку, и если выпадет орел, то вы ставите лайк, и мы собираем 50 тысяч лайков под этим роликом. Фух, орел, орел, орел, орел, орел. Орел, все, вы обязаны поставить лайк. Монетка так решила, уж извините, спускаемся, ставим лайки. Так, давайте посмотрим его последние запросы в Google. Калькулятор? Типа, у него есть телефон, на котором есть калькулятор, но он заходит в Google и пишет калькулятор. Это Влад, это это Влад. Вот просто весь Влад в одном поиске Google. Давайте устроим пранк века. Сейчас поставим будильник на 4 утра Владу и напишем привет от Глента. Я не знаю, что он со мной за это сделает, но сделать это нужно. Так, будильник добавить 4 утра, 8 минут, чтобы на 8 минут больше поспал. Название привет от Глента и смайлик с сердечком, чтобы он не сильно меня бил. Сохранить. Все, будильник стоит. Влад, извини. Пожалуйста. Самое интересное это фотографии. Давайте зайдем и посмотрим, сколько фотографий на телефоне у Влада А4. 32 158 фотографий. 32 тысячи. Я столько за всю свою жизнь не нафоткал. а У него это просто в телефоне. Давайте рандомно посмотрим на три любые фотки. Заходим в галерею, закрываем глаза и погнали. Вот эта фотография.